Иду на вечернюю анимацию, договорились сейчас встретиться и посидеть с Настей, с Ильей. Вот ребята, про которых я вам рассказывала. Резюмирую а, по поводу ресторана Аля карт мексиканского. А, в общем, ну, ради интереса я сходила и попробовала. Я, честно говоря, до этого никогда не была в мексиканских ресторанах. Ни в каких. Но, Ради интереса, любопытства я сходила попробовала. Ну, ничего так. Не... Пойдет. Вот, не скажу, что я прям испытала какой-то пищащий восторг от съеденного. А, ну, так, я говорю, просто ради общего, так скажем, познания, да, я попробовала. Ну, честно говоря, допустим, если бы мне где-то еще пойти в мексиканский ресторан, я бы не пошла. Сразу говорю. Вот Это, так скажем, еда на любителя Ну, Так как мексиканские рестораны так предполагают острые блюда да, То, естественно, стейк вот этот вот из говядины был острым Прям термоядин, но острым Я, конечно, люблю острое, но в меру Поэтому я так его слегка попробовала Он, конечно, был, как я вам сказала, немножко резиновый И было много там вот этих прожилок Пленочки несрезанные Я так немножко попробовала, я даже доедать не стала получать, как говорится, и утолять голод, я пошла покушать в общем, в обычный ресторан. Взяла там себе чуть-чуть, чтобы, как говорится, голод все. Ну, а так я довольна, в принципе, что я сходила для всеобщего развития. вот. но ну, а уже вы сами смотрите, пойдете вы в такой ресторан или нет. Все, а я иду на анимацию, сейчас с ребятами встретимся. Надо мне посмотреть, они мне уже сообщение прислали. Тебе минуты расставания.